Мы плывем на корабле Сейчас мы плывем Сейчас... на корабле летом Это рай И вдохновение Дальше От проблем Забыться Подарит Обранновение Лайнер мчит Нас в бесконечность темно Реальность В голове Сейчас Беспечность Я забыл Про буквальность перед не буду. Вернувшись из открытого из моря Переждали мы там бурю И сбежали, может, горе Сердце радостью наполнив, наложив На печаль бета, и морской пейзаж запомнив вернемся к тебе лето. Витя Витя, южный парень, Витя, Витя, горы покаяет, Витя, Витя, южный парень, Витя, Витя, волна встречает, Витя, Витя, южный парень, Витя, Витя, горы покаяет, Витя, Витя, Южный парень, Витя, Витя, полка встречает. Везде На Геленджикском рисовали мы с тобою Это было днем, а ночью любовались мы волною Солнце нам ласкало плечи И смотрело нежным взглядом И горели глаза свечи Ты была со мною рядом Горный воздух был приятен И вдохнул его, я думал Мир наш просто необъятен И монетку в карман сунул в баду. Большой, но я направился мгновенно, и монету туда бросил, кто вернулся непременно Витя Витя, южный парень, Витя Витя, горы покоряет, Витя Витя, южный парень, Витя Витя волны встречает, Витя, Витя, южный парень, Витя, Витя, горы покоряет. Удачно? Очень, очень. Море. Вода теплая, очень хорошая. Да. Я очень рад, что мы приехали в Келенджик. Все очень замечательно.